Счетчик у меня будет крутиться в 3 раза больше. То есть, вот в 2 раза от 1000 монет и от 8 миллионов монет у меня будет в 3 раза. То есть, на плюс там 0, вот считаю, на плюс там получается у нас 305 минус 218.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 И умножаем на 30 дней и всего 19 процентов в месяц то есть всего 19 процентов в месяц у меня на мои 10 тысяч монет будет прирост я хочу чтобы у меня было не 19 процентов а 43 как минимум вот на вот этой вот теме я хочу